Это юг, там запад. Вернее, там север. А там запад, там, там восток. Угу. Сейчас я покажу на карте. А, вот тут вот мы находимся. Вот это маленькая точка. Так. А там север, там юг, там восток, там запад. Это все правильно. А здесь мы живем. Только, только мы оттуда уехали на, пока что на три года. Ну, угу. тогда было на пять, а сейчас на три осталось года. А как вот называется-то, где мы живем? Россия, а это, по-моему, север. Это север, да? Гренландия, да. остров. А это вот юг. Угу. Большой и? и как вот эта белая земля называется? Юг. Антарктида. Да. В Антарктиде живут пингвины. Правильно. А на севере вот тут вот живут белые медведи. Да. Но они не только тут живут, а ну, еще и на севере нашей страны тоже да, России живут. Да. И на севере нашей страны России живут. Они тоже.